и всем остальным это бесконечные элементы перерождения и страдания и фактически похоже на бесконечное барахтание человека с его там проблемами заболеваниями и так далее очень похоже на бесконечные вот такие бессмысленные барахтания потому что рано или поздно человек все равно умирает объединяется с этим бесконечно своей основой и я могу сказать вам что то состояние, в которое мы попадаем после нашей смерти и в то состояние, в которое мы приходим после смерти, это состояние даже на одну секунду, это состояние более настоящее, чем то состояние, в котором мы сейчас находимся. Почему человеку не дают возможности общаться с этими состояниями? Если бы люди хотели общаться и могли бы общаться, то они бы не хотели рождаться. Потому что появлялось бы ощущение бессмысленности. Именно поэтому человеку не дают возможности прикасаться к божественному.